Испект режет, письм тебе тебя отрежет. Ура, я стрим пожалуйста. Может Олечке сказать, чтобы он прямо сейчас запостил в ТГ, что я начал? Что я клад иду искать. Лютый. Я вообще проверить, я запустил, нет, отвечаю. Ку, привет, да, я, я клад иду искать в прямом эфире. А у меня он запущен? Ну, если мне написали Ку, наверное, запущен. <смех> Ку. Что с дорогой? А у меня рука будет мерзнуть. А как я буду искать, если у меня рука будет мерзнуть? А я не знаю. Я это... На улице что-то крана. Я... я клад иду искать. Прям реальный клад. О, смотрите, там какая-то штука стоит. Большая. Большая, красивая штука. Еще по качеству, еще по звуку. Как вообще? Нормально, ненормально? У меня ручки мерзнут, пиздец. Я походу не дойду. На улице 6 градусов, как бы. Не особо прикольно. Норм, кайф по кайфу. Я немножко стесняюсь, ну типа, вот так вот телефон держать, чтобы все было видно. Поэтому я есть вот так вот буду ходить, не обессудьте. А что, есть пешеходный, имеется. Я бык меня пропустят привет кладмен да да охуел совсем закопал непонятно куда чего откроешь на телефоне переписка со мной покажу что мы ищем вообще куда мы идем идем в дом нет мы идем клад искать у меня руками узнет капитально пацаны я не знаю я возможно дашь передам операторство а, в общем вот у нас есть маршрут нам нужно вот сюда Нам нужно Найти вот это здание И найти вот этот камень Вот Можно что этот адрес загуглить на картах И до него пойти Какой станет? У меня рука мерзнет Нужно быстро все делать Не умею быстро делать а. Даша новый телефон, да Сама, сама заработала Сколько градусов на улице 6 но я не знаю, как показать. Типа дождь идет. Видишь по брусчатке примерно то, что ну как бы капает он такой неприятненький. Он моросит, знаешь, такой прям микро дождик и ветерок немного дует. Чтоб я же бежил. Что там? Что? На <звы> а нам куда? Нам туда. Но нам говорят перейти. А мы сюда еще не перейдем как будто. Обернись. Куда? Где? Кто? Меня кто-то ищет? Меня кто-то хочет найти? Зацените брусчатку в Калининграде. Это вот у нас везде такая темка. Везде. Вот он парк. Ну не везде, да, не везде. Это парк. Но наша закладка не там находится. Дома стрим будет, очевидно, конечно, да, 100%. Это я так, это я просто иду клад искать. Ну, это по факту клад, как это еще назвать? Вот я бы туда спустился. Там есть мостик какой-то красивый, миленький. У тебя спина белая. Серьезно? По факту? Покажи меня. Покажи меня. Вот Это я. Это я. У меня по факту. так что шутки шутками она реально белая качество хреновое нормальное качество Че ты? это я я иду на меня люди смотрят мне мне не при неуютно ура тебя разманили да я разбанился капец-то много людей дальше а я буду себя снимать все меня не волнует я не людей снимаю я себя снимаю куча прям а как нам перейти сейчас Просто, чтобы вы понимали, вон там вот такое количество людей прошло. Немножечко, немножечко кринжово. У меня рука отмерзает. Нам на ту сторону дашь. А это смотри. А как тут понять? А, можно? Можно. Разрешают. 360 человек. Жуть. мне холодно мне холодно да почему без петлички а я тебя возьму мне холодно мужики где где перчатки можно купить у меня руки замерзают мне плохо я возьму другую руку, попробую А. Как взять телефон в другую руку? Далеко нам еще? Я уже замерз, я уже устал. Я тебя вижу, я тебя понял. А где ты? А кто ты? Что там? Три минуты еще идти Три минуты еще идти. Ты в Сибири вырос, так что давай держись. Это Как бы совсем по-другому все ощущается. Ну, знаешь, она тут минус 6 вот, да. Как в Сибири минус 20, наверное, я не знаю Тут ветер, влажность Туда-сюда Я тебя вижу, я возле тебя, я человек, понял? Короче Куда? Прямо? Нам нужно какой-то дом найти Погоди Стой Вот, нам еще вот столько идти Сибири минус 10 о, о, о. Туда нам надо Собака Интим бутик Туда нам надо Оповещение какое-то есть, да, да. Все оповещения приходят. Только не надо. У меня еще план был жесткий. На обратном пути в ДНС пойти. Девайсы смотреть. Но он там находится, далековато. Я не знаю, я, я отмерзну, если еще в ДНС пойду. О, я хочу себе Яндекс-станцию вторую купить. О, там уже какой-то в очке стоит. Мне Яндекс станция 2 надо. Но она 17 тысяч стоит, у меня жаба душит. Ты куда? А, ну пошли, пошли. О! Покажи кроссовки. У меня говнодавы конкретные. И, чтоб ты понимал, вот эти вот тапки наши с Даши стоят по 500 рублей или по 700. Я как бы это, бедный стример. У меня прям лютые говнодавы. Что за город? Калининград. Куда? Иди в город. Где -то. Где -то, точнее. А ты уверена, что вот так вот надо? Я не знаю, же тебе тоже показываю, Даня Но я же я... <свёртый> я подозреваю просто, что вот это здание Оно с лицевой стороны, то есть там надо было Посмотри назад Дед идет Извините а шапку Даши У него красивая шапочка Не знаю, давай перейдем Можешь поснимать? <смех> У меня руки заверзли. Я прям не можу. Так ты спрячь их по игре, а потом ты будешь снимать. А какая задержка на стриме? Давайте вот, вот сейчас плюс, чтобы я понимал, какая задержка на стриме. На стриме... Вообще нету, что ли? А зрителей сколько? туда нам надо. Машина не убивай меня, пожалуйста. В Клинкараде очень много пешеходных переходов нерегулируемых. Покажи Фиспектат. Кого? Но у меня тоже показывается 360. У меня... Я уже пальцы не чувствую, поэтому уже не так холодно. Я уже их в принципе не чувствую. Вечером быстренько, да-да-да, я просто пошел за кладом туда. А, я так подозреваю, вот это здание только с лицевой стороны нужно было. Это, Короче, чтобы вы понимали, а, есть подписчик, хигао-анимешник, он засунул какой-то клад под какой-то камень, у нас есть координаты, но мы должны ориентироваться по брусчатке по сути. Я так понимаю, мы зашли не туда. Вот это, скорее всего, здание, но с, с лицевой стороны. То есть, блядь, на улице, на главной. Ну, не на главной смысле, а на это, где людей куча ходит. Мы сейчас будем кувыряться в камнях, серьезно. А, ничего интереснее не мог придумать. Кэштейн. Ой-ой-ой-ой. Хочешь поснимать? Давай. Ура, Даша, оператор. Даша, седили. А я грешка, да, да, да. У меня холодно, у мне... Что такое пишомня, Андя? Пишомня. Какой обзор на дождь? Нет. Давайте обзор на Данила. Смотрите, вот он Данил. У Данила есть крутка очень классная. Тут можно вот так вот открыть и достать чеки, вот. А еще у этой крутки есть вот эти карманы вот так вот. А еще бархатные тяги за 500 рублей я крутой ты все, я, я согрелся донат не работает в смысле подожди подожди все работает Нет, ты врешь Сюда. Сюда. Оберни. обернись так то я погромче сделаю я не слышу ни хера. туда Спасибо, Спутика. Сюда. Да. Точка. Точка. Спасибо. О, там геймерское кресло. Там... Там настоящее геймерское... Я вернулся после жесткого сна. Там кресло геймерское. Спасибо, Корте, за 50. С добрым утром. Там геймерское кресло. Сюда кашка. Ко мне приехало кресло 51, а он вообще говно лучших срачер. А глава Dark, Project Uges и Average HyperX получше. Ага, понял. Понял. Все, надеюсь? <смех> Я могу выходить к людям. Спасибо, спасибо. Все работает. Я просто забыл нажать на галочку. Да, это вот оно, здание вот это. Вот оно, Даш. Вот оно. Покажи еще раз этот телефон. Покажи телефон. Вот, нет, переписку. Вот, смотрите, вот она, вот эта вот штука. Вот это. Открою. Вот, вот эта штука. Вот она. И какой-то грушатка с камнем должна быть. О, я походу нашел. Я походу нашел. Вот оно оно. Или это не оно? Это оно или не оно? Это оно? Это реально закладка. Ужас. На. Кладмен мудак, блядь. Пошли куда-нибудь и откроем это нормальное место. А? Ты уже открыла? Что там? Что это такое? Мы ради этого, если что, 80 рублей на такси потратили. А что это? А что это? Это что такое? Это что? Парная подвеска? В смысле? Ну да. А а как это работает? Бочка. А куда ее подвешивать? Бочка, да. Вот мужики, ради этого мы сегодня шли. Ради этого клада. Это, если что, Ахигао-анимешник нам заложил здесь под камень. Вот. Я там думал... Бля, я пишу, так я боялся, там будет реальная закладка. Ну, типа, мало ли. Я же не знаю, что там за человек. Может быть, он бнутый, Может быть, он реально заложил туда что-нибудь. Милотап. <с> Бывает. Ну, мало ли. Там могло все что угодно быть. У Всем привет. Таня, ты не проработал свой пранк с на 1 апреля. Вот мы ради пранка одного человека создали отдельный ТГ-канал с новостями. Накрутили туда сабов, Постили какое-то время новости. А ночью 1 апреля запостили сообщение о ядерке. Параллельно стоя под его окнами с колонкой. Чего? Я, я вообще ничего не понял. Может мне кто-нибудь переписать сообщение? НС я прослушал, у меня очень тихо было. Что-то какой-то ТГ-канал. 1 апреля ядерка под окнами стояли. А начало я не услышал, потому что не слышал. А вам донаты слышно или нет? Мы идем в ДНС. Мы идем в ДНС покупать э, Яндекс-станцию 2. Мужики, давайте так. Плюс, если покупать Яндекс-станцию 2. Минус, если нахуй тратить 11 Ой, 17 тысяч. Согласен, минус. Минус? Минус. У нас есть маленькая лиса. Мне нравится маленькая. Большинство людей пишут минус. Ну, все. А нахуй мы тогда ехали сюда. Я тогда не понимаю, зачем мы ехали. Ой. Там мужик. Купи шавуху. А мы поедем покупать шавуху. Но мне как-то надо, чтобы это, адрес не спалить. обзор на шау. так это возле моего дома я же не буду показывать вам где я живу девайсы потрогать а ты про этого что ли юру то ли я не знаю кто это хз можно дойти туда в принципе после на ту сторону достал а ты что? вот все а этих пешеходного перехода нету, а ты просто идешь, потому что брусчатка. На ней нельзя красить всякое, всякие дела. А если у меня со зрением плохо, И я не вижу эту штуку. 450 онлайна. Это хорошо. Это круто. Это землякам, космонавтом. А так это реально Юрий Гагарин получается? Вы нашли клад, да, мы нашли клад. На резчиком мы ищем клад. Архипович какой-то. Юрий Викторович. Там школьники стоят. Так я школьникам не пойду. И там тоже школьники стоят. Много школьников. Я чуть колено не сломал. Сделай, пожалуйста, приветствие для канала Прямо сейчас? Для какого канала я пропустил? Давай сделаю приветствие на фоне елочки Привет, режу физспекта Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Кто там? Сюда! Режу... Короче, мы заранее создали ТВ-канал о Сапнули туда нашего друга, постели новости А ночью 1 апреля с помощью фото от нейросети стали постить сообщения о креветах. Один из друзей стоял с колонкой под окнами и создавал гул Это прям вкратце, не влезет весь план в трехстах символов Пиздец, пиздец. А. Фиспект режет э, письку тебя отрежет. что там дальше? Нарезчик? Нарезал. Не кринжово. А? Не кринжово. Не подписался на, блять, не подписался на нарезки центра, будет у тебя женщина. Не подписался на нарезки центра, будет у тебя женщина. Блять, как это? Не подписался на нарезки центра, будет у тебя женщина. Кринжанули? кримзан Блять, из сфоткал, что тут. У нас дождь пошел. Кринж, кринж. Я знаю. Если хоть один из нарезчиков это вырежет и ставит, я его никогда пиарить больше не буду. Я на него обижусь. Год сейчас оценку рабочих мест. Я могу оценить брусчатку машины. Ты где, Даш? Вот. Ломбард. Лилипут. А тут людей много. Я стесняюсь людей. <свят> Сейчас покажу вам кое-что. Вот. Представьте, вот там вот в той хате жить ебать ты царь соломон будешь чисто полдома отрезали первый даже есть два верхних нету нахуя для чего днс где днс днс дальше ребят года нс да вы будете донатами отправлять и писать всякую гадость и не хочу я стесняюсь а смысл мне идти в ДНС и не покупать? Здравствуйте, спект. Хочу спросить про кресло. Я выбираю между подмела и порлочек. В палатинной зоне 51 Гравит Роял. Гравитый Плюс. Бюджет 20К. Можешь подсказать, что лучше выбрать. Или МП другой бренд какой-то посоветуешь. Только не Салька. Заранее спасибо. Ебать, 500 рублей нахуй. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. У меня руки все красные. Спасибо, спасибо. Дай. За 500 рублей. Спасибо. Я это, я нихуя не услышал опять. Там что-то посоветовать кресло. Зона 51, да. Что там? Что спросили? Чат, подскажите текстом, что у меня спросили. Я нихуя не услышал. Там что-то посоветовать. Кресло какое? Короче, смотри. За 20 тысяч, за 22. Зон 51, Армада или как? Толя, какое там кресло? Короче, киберпанк заебись, но есть дешевле с мультиблок-системой. Я не помню, то ли Армада, то ли как она называется бюджет 20к, ну блять, извините чтобы получше самое охуенное взять надо как бы 22 отдать придется доплатить докопить, надо было не мне донатить а копить, 500 рублей оставлять я бы кити купил но у Китти жопа деревянная и все ей Жо... жопа деревянная, но светлая и у нее топган система а не мультиблок оля какие бабки Дома. Дома. Купи что-то от Ордора в ДНС Так я потом Я потом закажу, лучше все пачкой сразу Зачем мне по частям по чуть-чуть Ну, если не Яндекс-станцию 2 То я тогда не знаю что А где клад? Мы его уже нашли. Вон, там место красивое. Мостики всякие. Зацените дом. Клаву, Клаву, Клаву. Да я потом закажу, ребят. Какая Клава? о чем? Я не повезу сейчас Клаву домой. Нам если что-то покупать, то у нас место ограниченное. Нам проще ничего не, не купить сейчас поехать до шаурмы и шаурму в Дашин портфель положить. А потом целую улицу идти с этой шаурмой. А если в портфеле будет еще что-то помимо шаурмы, то шаурму придется в руках нести. Но это типа кринж. И мне проще заказать с ДНС будет. У меня уже челюсть отмерзла нахуй. Есть что. Я кофе хочу. Там мужик шел с кофе, я захотел люто кофе. Пиздец, кофе хочу. Кофе, кофе, кофе, кофе, кофе. Хочу кофе с шаурмой. А у вас такие же темы в городах, да? У нас, короче, Юрент, вот этот, фиолетовый, и ВУШ. А у вас? ВУШ и Юрент. Но мне Толя ли рассказывал, что в Питере еще от Яндекса есть какие-то штуки. О, Да, мужик крутится. При очень большом желании Это... Эх, похорошел Челябинск. Да пиздец, погода, дерьма. У меня весь телефон, чтобы вы понимали, сейчас мокрый. Он прям мокрющий. Он весь в дожде. А у меня телефон не умрет от дождя? У айфона же есть влагоза... Бля... э, влагозащита. Влагозащита. Я рыгнул. Риспекта трешка, я сейчас рыгнул, да. Было дело. О, вы присмотритесь, снимать. Это что там такое вдалеке? Это ДНС. Ведь... Это ДНС. <таспорщик> да я не пойду в ДНС, я что там покупать буду? А еще связь там пропадет сто процентов. Какой смысл? Вон. Иди, иди, иди, иди. Да ч я там покупать буду? Как и стоять... Блять. Представь, вот ты сотрудник ДНСа. Вот свободно. Представь, тебе заваливается какой-то хуй с камерой. Разговаривает со своей шизофренией. Начинает снимать все. И ничего не покупает. Знаешь пиздец. Иди, не пойду. Вот, где Билан. А? О, это кафешка. Уй-уй-ой. Уй-ой. Зоне 51. Шибирку кремит, это хуйная будет получается. Армада не очень нравится. Да и бюджет, я образно сказал. Меньше, чем ты limited edition, оно ну, типа дизайном отличается материалы там абсолютно такие же, как в обычном киберпанке, спасибо за 500, спасибо, спасибо за 500? да, еще за 500 он уже косарь потерял, хотя мог до кресло докинуть а? офаюсь блять ребята, я офусь. Я, я офаюсь я уже весь мокрый у меня телефон весь мокрый, я хочу домой. А как окнется?